Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. Доброго времени суток, мои дорогие любимые. Итак, у нас сегодня очередная встреча нашей закрытой группы «Магия нового тысячелетия». И у нас сегодня очень сильный, мощный обряд. Обряд, который направлен на чистку, на восстановление целостности, на защиту в том числе, на сохранность границ, на усиление своей собственной энергии за счет того, что мы будем разрывать связи, может быть, это связи какие-то, которые тянутся из прошлого, отягощающие, может быть, не совсем отягощающие. Любые связи, они всегда нас связывают. Поэтому мы сегодня эти связующие нити, так называемые, мы будем с вами их развязывать и восстанавливать свою целостность, восстанавливать свой баланс. Поэтому присоединяйтесь сейчас расскажу более подробно и а, также хочу вам напомнить что все энергии сохранены и сегодня у нас 18 декабря а, вечером я также буду давать в закрытый а, на закрыт на своем канале youtube по закрытой ссылочке мастер-класс как встретить провести проводить старые и встретить новый 2023 год это актуально сейчас как раз вкануне а, того что мы вступаем в новый период новый период какой период я вам расскажу но ну, тот кто со мной уже все эти года знает, что с 20 декабря мы проживаем 12 дней, 12 месяцев следующего года. Вот как их прожить правильно, как заложить эти программы, я уже много раз говорила, но еще раз об этом, обо всем расскажу на мастер-классе. Мастер-класс будет записан, стоимость его 999 рублей, поэтому вы можете присоединиться, можете взять его в записи. И также, мои хорошие дорогие, я хочу напомнить вам о том, что 24 декабря у нас будет обряд, это годичный обряд, он входит в сетку годовых обрядов, и этот обряд также является сильной мощной вашей, скажем, вашим подспорьем в 2023 году, где активируются силы энергии защиты покровительства на период 2023 года обряд это делается один раз делается он в году в конце года каждый раз на следующий год там устанавливается определенная вспомогательная система наших наставников покровителей там же устанавливаются защиты многое многое другое опять же кто хочет может присоединиться и быть с нами плюс 7 905 128 41 28 и сегодня у нас 2, 19, 18 декабря и следующее наше занятие воскресное у нас занятие по воскресеньям 25 декабря это будет заключительное э -э финальное занятие в этом году поэтому подписывайтесь на следующий год магии нового тысячелетия на закрытую группу я уже формирую и конечно же подписывайтесь на мой канал в телеграме потому что там все очень свежее полезное нужное необходимое вам огромное количество обрядов огромное количество тренингов прокачек и всего того что вам необходимо на сегодняшний момент и возвращаясь к сегодняшнему нашему обряду, вы его можете сделать самостоятельно. То есть я вам расскажу, как это сделать самостоятельно. Иногда очень хочется сделать это самостоятельно. И э, я знаю, что вот э, э, буквально сегодня э, получила тоже сообщение, что некоторые обряды люди просматривают по 10, по 20 30 и более количество раз, потому что они настолько сильные, мощные, работают и двигают это пространство, пространство вашей жизни, пространство вашей судьбы, что у многих кардинальным образом изменилась и судьба, и здоровье в том числе улучшилось, ну, большие-большие достижения. Я, конечно же, с теплом в сердце с благодарностью высшим силам и к вам, низким поклоном благодарю вас за вашу обратную связь, за то, что пишете, и это действительно очень ценно и важно для меня и для вас, собственно, в том числе. Вот этот обряд он направлен на восстановление вашей целостности через обрезание связей и установку границ и определенной формы защиты. Ну, здесь мы будем использовать нити, и если нить у нас в практической магии – это судьба, это границы, то узел – это соединение, пересечение судеб и некие стирания границ. И когда люди настолько тесно общаются, что между ними стираются границы, и... Иногда со временем такое тесное общение оно становится ну, в некоторых случаях совершенно невыносимыми. Такие люди могут быть ну, собственно и близкие друзья, и родственники, и есть те, с которыми мы общаемся по привычке, а есть еще более какие-нибудь, ну, скажем, неровные отношения. Завистливые отношения, негативные отношения, может быть, даже какие-то бизнес-партнеры, с которым страшно разойтись. Ну, или же, те же, например, бывшие, да, расставшиеся любовники, ну, вроде бы и расстались, вроде бы и все закончено, но почему-то это все нахлынывает и что-то, воспоминания какие-то идут. Здесь тоже можно применять этот обряд и для бывших, в отношениях с которыми вы долго состояли, и для разрывания каких-либо мимолет, мимолетных связей, которые остались у вас по возможной дурости, или для того, чтобы отвязать от себя э, какой-нибудь там или какого-нибудь надоедливого, ухажера или женщину, которая привязалась, ну много чего, да, ну бывает так, что вот пристанет к тебе кто-то, но ну, уже тебе и не надо. Бывает пристанет женщина, а ты женат, ну много чего, да. Обряд этот можно применить для бывших партнеров и для настоящих партнеров, то есть того что касается то что касается бизнеса чтобы без проблем поделить бизнес для бывших супругов обряд например тоже может помочь в плане дележа имущества. вот делите вы при разводе сейчас имущество и тогда вот э, здесь используются как раз таки нити, которые будут совместными имуществами, а развязаны. Это будут э, поделенные имущества. Ну, вы сейчас, когда увидите, узнаете, посмотрите, это все я вам расскажу. Вы это прочувствуете, и вы будете понимать, где, в каких случаях, можно использовать этот обряд. Ну, здесь конечно же по поводу бывших любовников любовниц я скажу сразу отдельно если до замужества там женитьбы предположим у вас были связи то я рекомендую выполнить этот обряд на все связи разом то есть оптом ну как бы этот обряд, он реально может э, этот сделать оптом. Ну, конечно же, то, что касается и сексуальных отношений, ну, в, можно сделать оптом, когда нужно сразу всех отвязать. Э, обряд очень сильный, повторюсь, мощный по, по восстановлению целостности ваших границ и э, отвязания ненужных э, э, связей и Соответственно, установление защиты. Ну что, мои дорогие, сейчас я переключаюсь на закрытую группу. Тот, кто хочет приобрести обряд, пожалуйста, пишите мне в личные сообщения на мой личный WhatsApp плюс 7 девятьсот пять сто двадцать восемь-сорок Арина Михайловна Ласка. Ну а дальше мы переходим в закрытую